Привет ребята, добро пожаловать на канал, прямо сейчас я начинаю свою торговую сессию Первая моя сделка на сегодня, точнее вторая, что-то я уже заварился Вторая сделка на сегодня у меня будет открыта по эфир классику Пока у меня такой стоп, знаете, это не настоящий Вот даст импульс, я сразу звоню стоп-лосс без убыток Но пока стоп-лосс буду держать в районе примерно 0.2.03. Максимум себе позволю отстопиться там в 0.4 Можно даже сразу выставить тейки на 1% Это у нас, я стараюсь словить пробой по эфир классику. Тут у нас хорошо наторгованный уровень, я думаю, очень много Видно, сколько тут лайов. Я, правда, не уверен, то, что сейчас можно будет словить вот такую вот палку. Но, во всяком случае, попробовать вот это вот движение поймать можно. Так, теперь я уже могу смело поставить свой стоп-лосс без убыток. Раскинуть как-то сеточку. Пока непонятно, как ее тут правильно надо будет раскинуть. Но, во всяком случае, ну как-то вот так можно попробовать кинуть. да? Так, некую часть мы уже зафиксировали. Еще зафиксировали одну часть. Просто сейчас у нас идет хороший такой пролив вообще по битку. Зафиксирую еще одну часть. Остается у нас еще 300. То есть, получается, 4... Э Лимиточки можно скинуть Так, давайте попробуем уже тогда потянуть Одну заявочку уберу и пускай Уже тянет и максимум Попробуем снять вот эти вот еще сливки С этого пробоя, блин, очень хороший Ребята, получилось здесь пробой Вовремя, блин, включил запись, реально вовремя Вот ты уже сидел, не было Никаких ситуаций, ну как, они были, да Но каких-то там прям вообще Толковых ситуаций не было, это просто Знаете, какая-то случайность, то что я Захожу, такой вот еще ситуации чтобы вы понимали, есть у меня открыто скринер и у меня вот только звонит колокольчик в скринере, я быстренько открываю телеграм-канал, в телеграм-канал сразу скидываю вот эту вот ситуацию, куда я сам захожу, и можете даже посмотреть по времени, 21:31 и прям сейчас у меня идет пробой, то есть только я скидываю, пошел такой вот хороший импульс, ну потому что у нас биток сейчас полетел, сейчас все монеты, я так понимаю, полетели, давайте вам покажу график биткоина, и вы поймете что тут вообще происходит, долгое время биток удерживали вот в этом вот диапазоне, давайте вам быстренько объясню, цена у нас биткоина ходила вот в вот боковике. С этого боковика мы прострелили вверх, но здесь такой прострел необычный, такой прострел на биткоине происходит довольно таки часто и вот примерно такая вот ситуация, когда у нас есть прострел, небольшая расторговка и потом бреет уже в другую сторону, то есть тут изначально выбрели у нас всех шортистов, ну шортисты вероятнее всего ставили свои стопы за этот уровень и теперь пошли брить лонгистов, куда они могут сходить. Вот смотрите, есть у нас вот этот вот уровень, это ближайшая поддержка. Снять эту поддержку и вернуться в уровень уже было бы нормально. Я не уверен, то что мы сейчас пойдем там брить сразу 22 уже на этот уровень, не уверен. Но снять эти уровни вполне себе логично. То есть мы сняли вот эти уровни, здесь мы сняли вот этот вот уровень. То есть по факту побрили всех. Осталось выбрить вот этих вот ребят, которые за этим вот уровнем. Конечно, у нас еще и тут стоят ребята, которых можно брить. Я правда вообще не уверен, то, что тут сейчас будет такой вот одной свечой бритье, потому что и так довольно-таки сильно вот скинули за буквально там 5 минут. Что тут будет дальше, пока непонятно. Все равно у меня уже позиция открыта. Мне тут вообще переживать нечего. С этой сделки уже плюс 350 долларов. Э, давайте вам покажу, что я сегодня вообще пытался ковырять. Вот, пытался ковырять фил на пробой уровня. Заходил здесь на активности как вы видите вроде пошел пробой но он давал максимум 1 процент я планировал фиксироваться намного выше но у нас тут был самый обычный закол и уровень полноценно распилился, тут я пробовал заходить в обновление вот это вот э, э, хая, но опять же, видите часть позиции скинул, но потом биток начал падать и все за ним начало падать, так, будем пробовать тогда по эфир классику тянуть уже максимум где бы я хотел зафиксировать остатки этой позиции, сложно сказать, хотелось бы вот прям за этим уровнем, то есть уже прям на снос, либо можно попробовать вообще прям просто поставить трейдинг стоп, пускай себе э, тянет, куда уже сможет дотянуть, но это конечно знаете, все такая фантазия, когда ты тоже себе там планируешь, ой, я хочу столько вытянуть, хочу столько. Когда много хочешь, особо мало получается. Так, и вроде бы, насколько ребята знаю, сегодня больше не открывал никаких позиций. То есть, тут у меня было по филу два входа. Эта монетка у меня также была отмечена в избранных. С избранных я ее уже себе убрал. И сейчас мне меня в избранных вот эти вот монеты. Дудекс мне понравился, хорошо смотрелся в пробой. Но, как вы видите, сейчас рынок полноценно вообще развернулся. Кава также неплохо смотрелась. Ну, пока опять же, есть уровень поддержки. В пробой которого тоже можно будет заходить То есть сейчас будем смотреть за битком Сегодня я уже вероятнее всего торговать не буду Потому что ну получилось взять вот такую вот хорошую сделку Также возможно сейчас буду на бирже битгет открывать сделки Потому что лайткоин по 60 уже можно будет прикупить И попробовать взять какой-то отскок Если отскока не будет Все равно я лайткоин покупаю на битгете Там в основном на споте на фьючах с маленьким плечом, поэтому есть, что, буду там соединять позиции. Так, по пиплу тоже смотрел в пробой, ничего тут такого интересного не было, и давайте вот посмотрим, что там по эфир-классику идет, он у нас там ниже не идет, ну было бы неплохо снять вот эти вот еще два уровня, полностью их заколоть, развернуться, ну а дальше мне уже по сути, неважно, куда там пойдет этот эфир-классик, мне вообще абсолютно без разницы. Эта часть у нас понятно зафиксироваться в данном месте, я бы хотел зафиксировать еще одну, мало ли будет какой-то импульс, поэтому выставлю на всякий случае сюда лимитку это на всякий случай ну мало ли сейчас просто кто-то большим объемом скинет по рынку я просто не успею там как-то зафиксировать прожать кнопку поэтому пускай висит а третью часть, которая у меня останется Я пока не знаю, куда я ее буду девать Пускай пока э, побудет Мало ли, знаете, там начнется огромный пролив И получится вообще эту сделку потянуть Конечно, это маловероятно, но Попробовать все-таки стоит Пошел, ребята, быстрый импульсивный откат Просто посмотрите, что происходит по биткоину Бреют и лонки шорт Я лично думал, то, что мы все-таки еще э, сходим Вот за этими вот стопами, которые за этим уровнем Но пока мы за ними не идем Вот открыта та самая позиция Можно закрыть еще дополнительно плюс 150 долларов нужно все-таки действовать по ситуации если изначально у меня была цель вытянуть и как можно больше движения то сейчас нужно уже вытягивать то что просто график дает потому что нам уже больше возможно не дадут я хочу взять на одном проценте и еще скинуть одну часть и оставить уже две части возможно вот на тех местах которые они стоят то ли меня там закроют в безубыток ну буду короче смотреть по ситуации но пока вот это вот активность стаканах которая прямо сейчас идет мне она абсолютно не нравится поэтому мне бы прямо сейчас хотелось бы уже закрыть позицию, то есть вот э, я вам говорю как есть, нету активности, мне хочется закрыть позицию, потому что будет ли график падать дальше, я этого абсолютно не знаю, для меня было понятно и очевидно, то, что вот у нас э, биток начинает течь, я смотрю все альты летят, поэтому здесь я заходил на срыв тех самых стопов, как вы видели у нас там не было никаких откатов, никаких запилов, то есть мы сразу пошли вниз, на первом импульсе я скинул часть позиции, на втором тоже часть, тут мы уже скидывали по ситуации. Ну и тут я планировал тянуть Но к сожалению или к счастью биток ниже не пошел Лично для меня это конечно грустно Для кого-то это хорошо, то что его стопы не задела. Но рано или поздно все равно вот за этими стопами мы сходим это точно мы сходим, но опять же, не в рамках, возможно, этого пробоя. Также хочу вам напомнить, то, что при регистрации по моей ссылке вы получаете максимальную скидку на торговые комиссии. Поверьте, на это можно неплохо так экономить, поэтому кому эта скидка нужна, можете проходить регистрацию по ссылке в описании и забирать скидки на торговые комиссии. Все-таки, ребята, нас выбило по стоп-лоссу, к сожалению, думал с этой сделки потянуть, получится вытянуть больше. Но, как сами видите, как уже произошло. Как выглядела данная формация, можно будет заходить, я еще думаю, в пробой вот этого вот уровня. Но сегодня я это уже точно торговать не буду. На сегодня я уже свой план сделал. В целом, если у меня там за день получается больше 200 долларов, я заканчиваю просто торговлю. Вот, заходил, получается, в пробой этого уровня. Можно было забрать как минимум в два раза больше. Если бы я там все сразу по рынку скидывал, но я хотел как-то потянуть позицию, вытянуть побольше, но сами видите, больше просто не дали мне тут вытянуть. Да, сейчас может быть такая тема, то, что просто отретестит. Развернется и пойдем второй раз нырять Биток это очень часто любит такую штуку делать Возможно Но опять же точек входа здесь Ну уже банально будет сложно найти Можно поискать крупные объемы Попробовать как-то от них поработать Но не знаю, мне такое сложно торговать Лично вот это мне понятно Ты заходишь, нету активности Просто сразу выходишь со сделки Ну вот ребята, видите, меня высадили Возможно сейчас реально развернемся и пойдем ниже Я уже в таких ситуациях был не один раз Просто высаживают и ты потом такой со слезами на глаза Смотришь, как идет там прям пробои на 5-10%. В общем, на этом я буду заканчивать свой видеоролик. Огромное вам спасибо за поддержку. Если нравятся такие видео, не забывайте ставлять лайки, и писать что-нибудь приятное в комментариях. И такого контента будет выходить намного больше. Можно, возможно, как-то попробовать со стопом вот за эту вот плотность, за 39. Но не факт, что это все у нас красиво отработает. Я уже больше, честно, лезть не хочу. 350 баксов и так результат неплохой с одной сделки. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем счастья, мира, добра и пока.